Татьяна Шацких для самых маленьких. Часть вторая. Игрушки Сколько на земле игрушек, Больше, чем в прудах лягушек, Если вместе все собрать, Океанов станет пять. Конструктор. Собрать машинку, вездеход, дворец, ракету, пароход и даже целый городок конструктор Лего нам помог. Вот только истинных друзей не соберешь из кирпичей. Коняшка На резиновой коняшке Я скачу, скачу, скачу. Я соседскую Наташку на коняшке прокачу. Конь не выдержал двоих, Вздулся, бедный, и затих. Надо друга подкрепить, Колбасою накормить. Велосипед Велик трехколесный, быстрый, Руль нарядный, серебристый. Если за рулем не спать, можно бабу обогнать.